И всем привет! С вами Максимка. Он самый Хоррормен. И... Макс, полегче можно? И... И... И... Ну не тени говори уже! И... И... Истеричка, Ромочка. И... И, и Лорд Скайкра. Ну я мог бы и сам за себя сказать, я Лорд Скайкра. Слушай, ты сам сказал, не ценни говори! Ну да. Ладно. Пам-пам-пам-пам. Ой. Пам-пам-пам-пам. Пам-пам. А, нет, у меня зеленая полоска. Зеленая полоска? Ходи к врачу, макс, поверься. Как карта, Но... карта грузится, лава мутится. Ситрол М Окей, где мы по карте? Уж Кардос А, ну Макс, у нас есть рядышком небольшой аэропорт Можем до него доехать В аэропорт у будут Вау, Макс, куда бы мы ни пошли, везде будут люди А еще и биби. Ну давай, заводи, дрендулет. Да я карту себе рисую, как ехать первое время. Вот как-то так вот поедем Я. Сначала. Я не пойду его заводить с этого. Ты ж сел, я ж не без себя уезжаю. Без меня. Догонишь тогда. Ладно. А че он только а высокий Арам-дам-дам. Арам-дам-дам, дам А, а нет, а я. Ты, едем, а, ты как... где сел? А, все. Я тут. Бро, ты на Убрал взрывы <ash> Окей. Машина едет. <считывает> машина. Макс! А -а -а -а -а -а -а! Меня ранили. Я ранен! Я на халяву сказал, что машина едет. Макс. Я ранен, я лечу себя. Машина взорвалась. Это она стреляет? Да. Чувак, ну и на халяву сказал, что машина едет. Она уезжает? Меня грохнули. Ты живой, ты живой, ты живой? Я живой, живой. зайчик. Супер. Где... Живи, чувак, целых, прикинь, я тебе сейчас скажу, 19 секунд. Фу, хорошо, что не минут. Чел, ты помнишь супер-мега-крутую тактику? Про колеса, они выходят. 0, 2, 6, 2, 1, Твой труп говорит. Макс, это я вообще треснулся. Ты серьезно? Я такой выхожу БАМ! А слушай, подожди, может выйдем? Может мы можем колесо починить? Из нас никто не мастер. А, да, мы же вообще, ну поехали. Отход общества. Все хорошо. Ну-ка еще разок давай. Ты ты Ну ты заразил меня, ну? На N компас открыть. Ой, я тебя обманул. На. На Да, на К. Блин, главное только что. Слышь? Вс, мне Я обидеться могу. А я ведь говорил про машину, что она будет там где-то. Вот я знал. И я приехал. Ах ты ж Да смысл на Каркал, помнишь, мы когда если долго там тусимся на том полуострове. Макс. То она тупо просто приезжает мимо и нас разматывает, как не знаю кого. Как рулетку, да? Потому что мы с Вадимкой играли и там были. Макс! Что? Короче! На 70 на склоне горы танк. В стороне города, видишь? На горе город и на склоне горы танк катается. На 70. Че, идем? <laughs> Нам Boy, нужен jen. танк. Вон, ровно на 70. Стой, Макс, остановись, иначе не увидишь. Он заехать на гору не может видишь ты отсюда не видишь вот вот с... макс ко мне подойди а вот вижу видишь да он пытается заехать но не может а что ему надо обстреливать чтобы вышли ему Ну, я честно даже не знаю Ну-ка, стреляемся. Ну, постреляемся. Но, Макс, там танк. Ничего себе ты убежал! Я там чекал, блин, место, а ты там просто кинул меня. Да, вон их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, чуваков и танк. Помешает, если мы не подойдем слишком близко, он нас не начнет бить. И все, нам тупо надо обойти танк. А не стреляет. Он догоняет, он застрял. Нет, он догоняет и дулом бьет. Да. Он встал, Макс. Он тупо встал. Ага. <сум> <сум> Ты серьезно, Макс? Макс, он, он, он едет. ха <сё po> <на> Он же тебя сейчас спалит, чел! Как <на> его? Здрасте! Сейчас смотрим. Я пополз? Спасибо. Если долго-долго-долго, по тропе полз я танка. Убежим от него сейчас За этот большой кабинет А чё поехал ко мне? Не, он стоит на месте Чё дорисовался? А я не видел. Смотри, да, они там у Зимлеба эти сволочи. Прекрасно, Макс. Я сижу тупо за кустиком. За мать его кустиком! Чел! Rifleman, right. Rifleman, right. Там еще и человеки? Да. Где? С твоей стороны? Да. Right. А, ну давай, пока. ты живой еще? блин, их там таки -то странно, почему к вам тачка не едет? ч то как-то, Макс? Живой? Положил, твари. Да ладно. Так, ну я тебе расскажу скорбную новость. К тебе по дороге едет машинка. Нет, машинка встала. Иди ко мне. Срочно. Бикинь, а у них нету китов. Странно. Оу, oh. это что было? Макс. вот так, хел, Макс, что там у тебя? Минус машина. Ты гонишь. Макс. А что за машина едет? Юптик, Кто yeah. такой? Машина самая настоящая с пулеметом? Да, почти меня задавило. Она меня грохнула. У меня патроны закончились. Миссия fail! Ну! No. А мы можем или не можем уже? Уже все, Макс. Это. Это Это фиаско. Это фиаско, братан, да. Ну, ребятки, мы... вам я думаю, понравилось, как мы подыхали. Как мы задыхали. Вообще, наизичи! Мы профи в этом деле! <связывный> Я <связывный> думаю, если был бы с нами... Подимка, ...мы бы тоже выдержали бы. Да, это... Это командир наш. Слушай, Ромыч... А давай шо-то канал... ...рекламим. Чуть-чуть рекламим. Ну а че? Как? Ну у нас Ребят, так много подписчиков, чтобы. Но ну, немного подписчиков, ребят. Подписи есть один у нас знакомый, э, наш друг. У него канал Thunder Life. Вообще канал прикольный. Вот. Короче, канал прикольный. Если хотите глянуть, ссылка будет в описании. У меня точно будет. У Скайкры я не знаю. Вот такие пироги. И с маслом. С маслом, Макс? Это ты странный. Да сам ты странный. Вот так вот. Ну что, я не знаю, пишите в комментах там. Если хотите, будем опять бегать по армии. Но мы только вдвоем пока что будем бегать. потому что она столько двое да <смех> вот такие пироги ладненько ребятки на самом деле спасибо за просмотр если он конечно был пишите комменты если конечно вы напишите всем удачки всем хорошего дня покасики покасики вы думали это все? Ха, наивные а дальше будет барби ну или что то типа того ну что будем красить вот две телочки Они уже накрашены Так, ну чё, правая, правая, блин, а правая похожа на эту что то снежная королева или что то там её Ну чё, будем за них красить их Блин, ну чё, 8 марта? Блин? Да по Так, ну чё Какую помаду? не знаю не знаю не знаю не знаю а, давай в красную. опа намазали давай это э, чё? Э, чё? а водка давай о всё, красная будет офигенно четко магет так чё? карандаш а, ну сейчас нарисуем А это? А, ресницы Ну правильно, зачем свои ресницы? Лучше вырвать, конечно Так, румянец Четко Опа, опа, опа Ну все, на дискотеку готова. Мама отпустит, а по-любому отпустит Так, этот Красненькая будет Типа стесняется, ну все, четко Давай еще будем вторую рисовать Да все четко Так, опа, здорово А волосы тебе можно покрасить? Давай тебя, тебя тебя вот этим Будешь четко Так, так, так, так Все нарисовали Карандаш Карандаш, карандаш, карандаш Ну давай вот этот возьмем Хотя, а что с этим? О, давай вот так. Чик А, нельзя-то? Ну ладно. Нарисуем вот так. Так, что, ресницы, да? Оп-оп-оп-оп. Черныши будут. Так, ну что, возьмем? Нарисуем это и вот это и все. Все, четко, чё? А, ну четко, мы сейчас будем их надевать, да? Блин, на красный на день, блин Ну чё, 8 марта настало, а? Ну Эй, давай Сейчас ещё погулять вызовешь А? Сейчас ещё их погулять вызовешь Выведешь, точнее Ну на поводке, если что Так, давай вот этот четко, четко вот этот О, тут готовое платье, но ну, мне неинтересно. Давай тебе очечки, сережки, кепочку. А, все оденем. Все, чтобы четко было. Давай, сейчас типа вторая. Давай. Сейчас вторую ну, накрасим. Не, не накрасим, а это. Навешаем разных ошейников. Ну здорово. Так, ну чё, тебя, тебя, тебя вот так чётко, блин, все, чётко магёшь. Опа, давай ты у нас будешь, это, в платье или в юбке, так хер его знает, как у вас О, чётко ты будешь этот, в чёрном. Так, и на тебя тоже всё, нацепляем все, что можно. Давай. Ну чё, на прогулочку, на дискотеку?